Давайте рассмотрим еще одну задачу на определение опорных реакций, м -м, реакций связей. Э мы рассматриваем задачу вот с этого сайта, напоминаю, вот данную задачу, то есть однородный стержень, э вес его мы учитываем, закреплен в точке шарнир, А шарнирно, в точке С опирается на опору свободно, действует вот такая нагрузка, и вот дана геометрия этой задачи. Давайте посмотрим на рисунок. Вот этот рисунок 1.1. Вот у нас наш стержень. На него действует значит, вот такая нагрузка. Вот этот момент приложен. Вот это сила Q. И вот здесь сила B. И вот здесь у нас, значит, что две связи наложены. Вот это у нас опора. И вот это у нас свободная опора это у нас значит шарнир да по-моему там был давайте разбираться с тем что нам дано да в точке А шарнир да это неподвижный шарнир это у нас опора соответственно но ну, вы уже видите что мы делаем ну давайте запишем по порядку будем идти то есть нет черный цвет будет не так удобен давайте что-нибудь посветлее возьмем раз уже начали с желтого давайте с желтым Расчет опор 4. То есть, вот наше тело. Вот мы его освобождаем сразу от связи. Я рекомендую рисовать сразу отдельный рисунок. То есть, вот нагрузка, приложенная к телу. Это у нас сила Т. Это у нас значит, где здесь момент. Он направлен как. Вот этот момент он направлен, соответственно. По часовой то есть давайте мы этот момент приложенный ну так и обозначим м далее здесь в точке е e, у нас приложена сила q по вертикали вниз ну и собственно это все э у нас э а, еще здесь сила p приложена но эта сила p приложена не к нашему телу а к этому концу нити но за счет э там суммы применения законов, там третий закон Ньютона к системе э, груз, нить, потом у нас второй закон Ньютона нить в равновесии и наконец третий закон Ньютона к системе двух тел, то есть нить и наша балка, мы в общем-то выясняем, то есть вот это значение нам дано только для того, чтобы определить, что t у нас равно b, то есть t равно p Давайте мы не будем останавливаться на этой задачке по физике. Вспомните физику. И здесь у нас, значит, остались реакции связи. Мы отбрасываем значит, свободную опору в точке С. Опирается он там на уголок. Значит, реакция будет направлена перпендикулярно общей касательной в точке касания. Но здесь общая касательная будет перпендикулярно балке. То есть, вот у нас. Неизвестная rc Давайте мы выберем эти оси Y и Z И я сразу люблю неизвестные проекции Поскольку это у нас уже проекция на оси Y Давайте просто YC писать И здесь, соответственно, видите, они так поступили уже в точке А Непонятно, почему в точке А у нас, значит, шарнир И возникают XA и YA Ну вот почему... Здесь вот они написали, сразу видите, разложили. На самом деле здесь возникает как бы вот, этот, вот эта реакция RA с неизвестным направлением. Но они раскладывают на две проекции. Вот также и здесь возникает, в общем-то, неизвестная реакция RC, но она уже здесь понятна по геометрии задачи, что это будет просто YC. Кстати, извиняюсь, здесь у нас не Z, не X, то есть, а ZA. В сопромате мы ось балки записываем. В данном случае этот брус работает и на изгиб тоже, поэтому мы записываем, называем балкой и ось балки мы чаще всего обозначаем буквой Z, а здесь X. А это я здесь переписал. Не, давайте соблюдать нотацию супрамата, запись супрамата и запишем вот так. Итак, вот наша задача, вот наше тело, вот на него действует вот эта система сил и моментов и мы... геометрия нам задана, вот здесь она нам задана, давайте посмотрим, да вот она, то есть AC, ну давайте запишем, раз мы уже разбираемся с тем, что дано, AC равно 2BC равно 0,4 метра, ну и угол альфа равен 45 градусов, давайте мы вот этот угол обозначим альфа чтобы меньше дергаться Альфа Где у нас там точка B, правда, я не понял, прозевал А, ну это понятно, да А, B это сама балка А, Б. Теперь Ну и давайте приступим к решению этой задачки Давайте оставим вот эту схемку Вот у нас наша задачка вы видите, опять у нас задачка плоская, то есть мы имеем три степени свободы движения, ну или да, в общем, деформации. Это у нас две степени, то есть мы будем составлять уравнение статики, нам дадут вот такие три зависимости. Сумма проекции, опять на ось, сумма проекции всех сил на ось Z равна нулю. Давайте мы это все дело уберем. Сумма проекции всех сил на ось z равна нулю. Сумма проекции всех сил на ось y равна нулю. И сумма моментов относительно любой точки. Ну, здесь я предполагаю, что будет возможно выбрать либо точку а, либо точку c. Потому что тогда вот этот, здесь один момент неизвестный превратится в ноль, а здесь два момента. Ну, предположим, что два момента в ноль сразу это выгоднее. Например, вот так. Вот такую систему уравнений мы решаем. При этом мы имеем сколько неизвестных. Вот эту неизвестную реакцию в точке С и вот эти две составляющие неизвестной реакции в точке А. Как раз три уравнения для трех неизвестных. Будем надеяться, что это уравнение будут, не, дадут нам невырожденную систему, как чаще всего и бывает. И, следовательно, задача статически определить. А Лима. И нам теперь осталось только наш план, используя вот наши данные. Ну Здесь я, кстати говоря, не все данные записал. Давайте уж раз начали записывать, давайте запишем. Итак, вес Q равен 20, то есть вес балки. Давайте запишем здесь. Q равняется 20 ньютон. Балочка, конечно, мягко говоря, легкая. Это скорее какая-то Палочка для еды у китайцев так 5 ньютон на метр. Это заданная нагрузка. И что P и P у нас равняется 5 корень из 2 ньютон. Ну вот теперь у нас это дано, это дано, это дано. Да, теперь мы готовы приступить. Геометрия задана. Теперь мы готовы приступить к решению задачи. Давайте оставим рисунок для проверки. И давайте решать эту задачу, используя наши знания, по, в данном случае по математике уже.